бюджета, а, о приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии. Третий вопрос о подтверждении порядка организации работ по компенсационному заменению. И четвертый о компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях. А кто за данный повестку дней? Прошу голосовать. Так. Единогласно. Извините, пожалуйста, вам кто-то на съемку разрешение давал? Да, федеральный закон о СМИ да. Статья я хочу, 47 вот, депутат, Я хочу поставить вопрос О закрытом заседании Потому что вот, Не предупреждали И ваше и я уведомление 10, 10, 10. я получила ровно в 6 часов В начале заседания В 6 часов? Да, да. Вот так стоять над душой без И а, снимать с телефона Мне кажется, вообще некорректно Присутствовать можете, снимать лично. Я не знаю, да, я хотел Мы бы не скрываем, эта информация будет опубликована а, в нашем. Я хотел Посмотрите. бы опубликовать видео на заседания. У нас вся эта информация будет опубликована в газете. Хотите а... присутствовать? А? Пожалуйста. За сколько вы, вы должны предупреждать? предупреждать? Я не должен предупреждать. Уведомлять, будем так говорить. Нет да, такой обязанности. Открытое заседание, законное право. Давайте, если вы Можно узнать, от какого он ну, вообще... Нет, не от какого участника... Либо, либо, либо вот... Закрываем заседание. А, да, у, да, да. у меня предложение же, закрыть присоединяйтесь, заседание. Присоединяйтесь. Ну, да, не берите, вы... пожалуйста, телефон. Вы вот так стоять в дверях с телефоном, но это очень некорректно. Вы знаете, и, я, и, я, потому, я считаю, что, что более чем корректно. Давайте... Да, закрываем заседание. Ставлю на повестку... Вопрос о закрытии заседания. Кто мы за то, чтобы закрыть заседание? Делаете? Информация будет полностью опубликована в газете. Нет, не будет. И будет. Не будет. Мы будет. в газете. Ставим на голосование, Че о чем мы будем дискутировать. Да. да. Кто за то, чтобы закрыть данное заседание? В Выключайте. Только как? Вы так заходите, либо... По регламенту Галина сильно вы должны спросить, кто против, кто воздержался, и огласить э, результаты. Можем переголосовать. Прошу. Хорошо, давайте переголосуем. Кто за то, чтобы закрыть данное заседание? Кто за? Прошу голосовать. Кроме двух, да? Шесть, Шесть человек. человек. Кто? кто против? Один. Кто воздержался? Один. Заседание считается да. Я не, знаю, я не знаю, что это такое. Не знаете, что это такое? Нет. Кто-нибудь из депутатов, закройте дверь, пожалуйста. За что? <клышленные> За что? За что прощения? <клышленные>